Америка уничтожила северные потоки. Почему статья Сеймура Херша может многое изменить? Северные потоки заминировали водолазы из США. Это неожиданное в своей смелости заявление известного американского журналиста Сеймура Херша в начале февраля взорвало информационное пространство. С тех пор журналисты дал ряд интервью и пообещал раскрыть новые подробности диверсии. На Западе, где все эти месяцы старательно отмалчивались о ходе расследования ЧП на газопроводах, статью Херша называют спекуляцией и отказываются от комментариев. Однако, судя по всему, в этот раз спрятать голову в песок не удастся. Информационная волна набирает силу, в ряде стран уже призвали к международному расследованию, а Россия созывает заседание Совбеза ООН. Кто же такой Сеймур Херш? Почему его статья вызвала резонанс? Как реагируют на расследования журналиста в мире и о чем предупреждают эксперты? Об этом и не только в обзоре Билта. Северные потоки. Что произошло? ЧП на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошло 26 сентября – в этот день шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. По их оценкам, один из взрывов по мощности соответствовал эквиваленту в 100 килограммов динамита. В то же время издание Der Spiegel сообщило, что для подрыва газопроводов использовались мощные взрывные устройства, не менее полутонны в тротиловом эквиваленте. Информацию о двух толчках в районе залегания нитей газопроводов подтвердили и датские геологи. По их информации, эпицентр толчков находился в Балтийском море, именно там, где произошли утечки северных потоков. При этом датчане согласны со своими шведскими коллегами. Толчки не похожи на землетрясение, скорее это были взрывы. В первые же дни после ЧП ряд западных СМИ сообщили, что на газопроводах произошла диверсия. Позже эту версию поддержали и многие официальные лица на Западе. Также отмечалось, что осуществить диверсию на морских участках газопровода довольно трудно. Такую операцию необходимо долго планировать. Для этого пришлось бы задействовать водолазов или даже подводную лодку. Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, поэтому эти страны и занимаются расследованием инцидента. Им также помогает Германия. Ранее в Швеции сообщили, что конкретных улик по делу о ЧП на газопроводах нет, детали расследования держатся в секрете. Российским экспертам долгое время отказывали в осмотре поврежденных газопроводов. Однако позже специалистов «Газпрома» все же допустили на место ЧП. Тем не менее, Россия так и не получила возможности провести полноценное расследование. В Москве заявили, что инцидент на северных потоках является терактом, при этом осуществленным на международном уровне. В России считают, что за подрывом стоят те, кто был заинтересован, чтобы снабжение Европы российским газом шло только через территорию Украины. Между тем, в политических кругах Запада о виновных в диверсии в основном молчат, хотя и были традиционные попытки обвинить во всем Россию. Правда, вопрос, зачем это Москве, повисал в воздухе. Примечательно, что в декабре газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что после нескольких месяцев расследования многие чиновники на Западе в частном порядке признают, что Россия не причастна к взрывам на северных потоках. При этом, сообщает газета, никто на Западе не сомневается в том, что авария была умышленной. Стоит обратить внимание, что в первые же дни после диверсии на газопроводах экс-глава внешнеполитического ведомства Польши депутат Европарламента Радослав Сикорский на своей странице в Твиттере опубликовал снимок поверхности моря, где видна утечка газа, произошедшая после повреждения газопроводов. «Спасибо, США», – подписал фото Сикорский. Позже дипломату пришлось объяснить свои слова. Сикорский назвал своей личной гипотезой причастность США к ЧП на северных потоках. В США вину за за происшествия на газопроводах брать на себя отказались. Так, в Белом доме заявили, что любые намеки на причастность Вашингтона являются нелепыми. О своей непричастности к ЧП заявили в Минобороны США. Отрицал вину и американский госдепартамент. Слова благодарности от Родослава Сикорского в Госдепе не прокомментировали. Зато радости из-за аварии на газопроводах в Вашингтоне все же скрывать не стали. В январе заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе прямо заявила, что администрация США довольна тем, что «Северный поток-2» не будет работать. При этом Нуланд назвала газопровод грудой металла на дне моря. Стоит упомянуть еще один факт. Согласно данным Flight Radar 24, который позволяет отслеживать положение воздушных судов, в сентябре в районе разрушений на северных потоках были замечены американские военные вертолеты. На протяжении сентября они осуществляли полеты возле острова Борнхольм, рядом с которым проложена газотранспортная инфраструктура. При этом воздушные суда часами кружили над данным районом. При этом американские вертолеты выполнили два ночных полета с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Как раз в том месте, где и произошла утечка газа. Как США уничтожили газопроводы? Расследование Сеймура Херша Прежде чем переходить к нашумевшей статье Херша, хотелось бы немного рассказать о самом журналисте. Сеймур Херш известен как автор громких журналистских расследований. Международная известность пришла к нему в далеком 1969 году, во время войны во Вьетнаме. Херш обнародовал информацию об учиненной военными США кровавой бойне в деревне Сонгми. От рук американских военнослужащих погибли более 500 мирных жителей, включая маленьких детей, женщин и стариков. Массовое убийство ни в чем не повинных людей вызвало возмущение мирового сообщества. Тогда Херш был удостоен пулицеровской премии. Журналист также освещал Уотергейтский скандал. Благодаря ему стало известно о жестоком обращении американских военных с иракскими заключенными в тюрьме Абу Грейб сеймуру хершу 85 лет он считается одним из лучших журналистов работающих в жанре расследования Financial таймс когда-то назвала херша последним великим репортером америки. Статья Херша о северных потоках была опубликована 8 февраля. Она так и называется «Как Америка уничтожила северный поток». По сведениям журналиста, водолазы ВМС США в июне 2022 года заложили взрывные устройства под нити газопроводов под прикрытием учений НАТО «Балтопс». А 26 сентября самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства. Данную информацию журналист получил от осведомленного источника. По сведениям Херша, американский лидер Джо Байден решился на диверсию не сразу. Этому предшествовали обсуждения, которые длились около 9 месяцев. Данную операцию американский президент обсуждал с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. В их числе был помощник президента США по безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В ходе обсуждения был главный вопрос как не оставить улик, рассказал Херш. Херш также сообщил, что диверсия на северных потоках была подготовлена и осуществлена водолазами американского флота, базирующимся в Центре подготовки водолазов и спасателей возле города Панама-Сити во Флориде. По его информации, Центр готовит профессиональных водолазов-подрывников, которые специализируются в том числе на уничтожении иностранных нефтяных вышек и саботаже шлюзов. При этом Херш сообщил, что администрация Байдена не уведомила Конгресс о намерении взорвать газопроводы. План по осуществлению диверсии был переквалифицирован из секретной операции, для проведения которой необходимо информировать Конгресс в строго засекреченную разведывательную операцию при военной поддержке США. Это дало возможность не уведомлять об операции конгрессменов. Стоит отметить, что Асей Херш подтвердил ТАСС компетентность источника, сообщившего ему данные о причастности США к диверсии на северных потоках. «Разумеется, я не могу называть имен», – подчеркнул журналист. По его словам, при подготовке материала он общался в том числе с представителем отдела по связям с общественностью ЦРУ. При этом журналист считает, что администрация США наверняка будет отрицать причастность к диверсиям. А вот что Херш пишет про российские газопроводы и мотивы Вашингтона по их уничтожению. Этот прямой маршрут, проложенный в обход Украины, стал настоящим подарком для немецкой экономики, которая в изобилии получала дешевый газ из России. Его хватало для работы заводов, отопления домов, а немецкие дистрибьюторы получили возможность продавать излишки газа по всей Западной Европе. Вашингтон и его антироссийские партнеры по НАТО с самого начала функционирования Северного потока-1 видели в нем угрозу западному господству. По мнению НАТО и Вашингтона, Северный поток-1 был весьма опасен. Но Северный поток-2, строительство которого было завершено в сентябре 2021 года, в случае его сертификации немецкими регуляторами удвоил бы объемы поставок дешевого газа в Германию и Западную Европу. После публикации статьи Херша пригласили выступить в эфире подкаста Warnered. Журналист отметил, что диверсии на газопроводах показывают невообразимую глупость со стороны США. Так, Вашингтон хотел ослабить связи Европы и России, но, взорвав северные потоки, США подтолкнули европейские страны к более тесным экономическим связям с Китаем. Без газа Европа будет в большей степени зависеть от возобновляемых источников энергии, и Китай значительно преуспел в этой сфере. Херш также дал интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Беседуя с журналистами издания, Херш заявил, что США решились на диверсию, поскольку боялись, что Германия отменит антироссийские санкции. «Северный поток-2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями. И США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы, заявил Херш. Журналист также отметил, что Байден готов был дать жителям Германии замерзнуть зимой, лишь бы только продолжалась военная помощь Киеву. При этом Херш заявил, что лица, готовившие диверсии на газопроводах, сами были в ужасе от решения Байдена, который был готов причинить вред Германии ради политических целей. Говоря о причастности Норвегии к диверсиям, Херш отметил, что интерес Осло заключался в том, чтобы нарастить собственные поставки газа в страны Европы. Еще одной причиной стала неприязнь Норвегии к России. В любом случае, чтобы операция по подрыву газопроводов состоялась, норвежские специалисты должны были найти подходящее место для закладки взрывчатки, заключил Херш. Херш также дал интервью ряду новостных порталов. Журналист, в частности, отмечал, что Вашингтон диверсиями на северных потоках указал Европе на ее зависимость от США и второсортность. При этом Херш считает, что подобная позиция может привести к расколу в НАТО. Журналист также не исключил публикации новых материалов по взрывам на российских газопроводах. «Возможно, я напишу об этом механизме больше», – заявил он. Примечательно, что Херш обвинил американские власти и СМИ в замалчивании истории о причастности Вашингтона к диверсиям на северных потоках. На своей странице на платформе Substack Херш рассказал о своей работе в газете The New York Times, где его журналистские расследования некогда попадали на первые полосы. Однако теперь в издании не строчные о расследовании по взрывам на северных потоках. Главные подозреваемые. Что говорят в США и Норвегии? Белый дом отверг информацию о том, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили водолазы ВМС США – по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джона Кирби, в статье Сеймура Херша нет ни крупицы правды. Руководитель пресс-службы Госдепа Нет Прайс также заявил, что США отрицают причастность к взрывам на газопроводах. Когда журналисты спросили Прайса, контактировал ли Госдеп с европейскими союзниками на тему северных потоков после статьи Херша, тот ответил – «Для нас было бы нетипично контактировать с союзниками и партнерами по поводу чего-то, что является совершенным и полнейшим нонсенсом». Примечательно, что госсекретарю США Энтони Блинкину и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на совместной пресс-конференции в Вашингтоне 8 февраля журналисты так и не задали ни одного вопроса о расследовании Херша. Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало «чушью» утверждение о причастности страны к подрыву газопровода в Северный поток. Эти обвинения «чушь» заявили в МИД Норвегии. Каких-либо других комментариев от норвежской стороны не поступало. Как реагируют в Европе, Китае и ООН? Следственные органы в Швеции и Дании отказались комментировать информацию Сеймра Херша. На данный момент у полиции Копенгагена нет дальнейших комментариев по поводу расследования утечки газа в Балтийском море ответили на запрос корреспондента ТАСС в полиции Копенгагена. Предварительное следствие еще продолжается. Прокуратура не может ничего о нем сказать из-за конфиденциальности, пояснили в прокуратуре Швеции. При этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Бельстрем заявил, что правительство Швеции не имеет влияния на ход расследования по делу о диверсии на российских газопроводах. Я хочу повторить то, что говорил ранее. Прокуратура Швеции ведет независимое расследование, на ход которого правительство Швеции не имеет никакого влияния. Когда он закончит расследование, о результатах будет представлен доклад. Мне нечего добавить к тому, что уже многократно говорилось шведским правительством, сказал министр. ТАСС запросил комментарии Еврокомиссии в связи со статьей Херша. В ответ представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини заявила, что считает выводы расследования американского журналиста спекуляцией и не будет их комментировать. Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопровода в Северный поток. Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос – это официальное расследование. Такие расследования – это ответственность стран-членов ЕС, чьи интересы затронуты. Эти расследования все еще продолжаются, пока они только установили, что трубопроводы были уничтожены в результате намеренного акта саботажа, заявила представитель Еврокомиссии. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член Комитета по экономике и энергетике Штефен Котре, заявил, что давно существует подозрение в том, что США являются соучастниками государственного теракта на северных потоках. При этом он добавил, что сообщения СМИ очень подробно описывают возможный ход событий. «Так ли это было, я сегодня судить не могу», цитирует депутата ТАСС. «Однако все остальные признаки указывают на союзников Германии». В то же время Котре заметил, что правительство ФРГ, видимо, бездействует. Только сегодня член правительства сослался на якобы государственные тайны. Но я подозреваю, что за этим стоит тактика отсиживания и пассивного принятия теракта, утверждал Котре. «Это также показывает, что федеральное правительство больше не учитывает интересы Германии», – заключил депутат. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина групола считает, что немецкое правительство должно расследовать причастность США к диверсии на северных потоках. Известный журналист-расследователь Сеймур Херш утверждает, «Атака на северный поток была подготовлена и осуществлена США. Он ссылается на источник, непосредственно осведомленный об оперативном планировании». Правительство Германии должно расследовать это подозрение, написал Хрупола в Твиттере. Взрывы на газопроводах Северного потока продемонстрировали феодальный характер зависимости Европы от США. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявила депутат Бундестага от левой партии Севим Дагделен. Апогеем европейского бессилия в его феодальных отношениях США стал отказ расследовать террористические акты против российско-германского газопровода «Северный поток». Правительство Германии до сих пор отказывается предоставить какую-либо информацию, даже парламенту, о расследованиях этого беспрецедентного нападения на энергетический суверенитет Германии. В частности, в свете недавних разоблачений американского журналиста-расследователя и лауреата Пуллицеровской премии Сеймура Херша, согласно которым США и Норвегия взорвали северные потоки, правительство Германии должно наконец установить виновных и принять соответствующие меры, вместо того, чтобы продолжать эту вассальную лояльность, заявила Дагделин. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что американские власти должны понести ответственность, если взрывы на газопроводах были делом рук США. Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действие необходимо понести ответственность, сообщила дипломат. Публикацию Херша также прокомментировал официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь, сообщает Синьхуа. По его словам, международное сообщество имеет право требовать тщательного расследования взрывов на северных потоках, которые серьезно повредили крупную транснациональную инфраструктуру. Он отметил, что диверсии на газопроводах оказали серьезное влияние на мировой энергетический рынок и экологическую среду. Дипломат также обратил внимание, что после разоблачения Херша правительства США и СМИ хранят загадочное молчание, а страны в Европе, похоже, колеблются в отношении того, как им стоит реагировать. Это необычное поведение дает людям еще больше оснований полагать, что правда о взрывах на северных потоках сложнее, чем можно себе представить. В Пекине также заявили о готовности поддержать проект российской резолюции в соввезе ООН по расследованию диверсии на газопроводах. Между тем, заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что Всемирная организация не может проверить расследование Сеймура Херша об ответственности США за взрывы на северных потоках. «У меня нет возможности проверить это сообщение, американским журналистам определять достоверность этих заявлений. Сверх этого у меня нет комментариев», – сказал Хак. Представитель Генсека ООН Стефан Дюджарик заявил, что Всемирная организация не обладает мандатом, чтобы осуществить расследование ЧП на северных потоках. Дюджарика попросили прокомментировать внесенный в Госдуму РФ проект обращения ООН о расследовании диверсии на российских газопроводах. Представитель Генсека ООН отметил, что для проведения следственных действий Всемирная организация должна иметь соответствующий мандат. Однако в настоящее время такого мандата нет. Что предпринимают в России? Ряд официальных лиц в России прокомментировали статью Сеймура Херша, сообщает ТАСС. Страны Запада стараются тихо свернуть расследование терактов на северных потоках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он оценил международную реакцию на статью Сеймура Херша. Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования, а мы видим наоборот попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования, заявил Песков. По его словам, Кремль удивлен, что статья Херша о северных потоках не разошлась широко на Западе. Песков добавил, что журналистское расследование нельзя принимать за первоисточник. Некоторые моменты сложно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах. Но, тем не менее, публикация отличается глубоким анализом и стройным изложением. Он также указал, что США после статьи Херша не обращались к России. Говоря о том, не планирует ли в таком случае Москва сама обратиться с запросами к Вашингтону, Песков напомнил, Россия уже приняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы много энергичных попыток, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию. К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили, но, безусловно, наш соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы. Официальные лица США фактически признают в своих заявлениях, что взрывы на северных потоках – их рук дело. Об этом заявил глава митро России Сергей Лавров. По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на северном потоке-1 и северном потоке-2 – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят. Здесь есть момент, связанный с тем, что дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало костью в горле тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США отметил Лавров. «Российская сторона будет добиваться от соответствующих структур ООН расследования диверсии на северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензе. «Россия может принять юридические или политические меры в связи с расследованием Сеймра Херша», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Труба российская. Мы являемся стороной, которая, очевидно, пострадала. Будем добиваться того, чтобы нас допустили к расследованию, и будем использовать все имеющиеся инструменты, чтобы правда вышла на поверхность», сказал Грушко. Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что информация Херша должна стать поводом для независимого международного расследования. Он отметил, что теперь речь идет о настоящем межгосударственном сговоре с целью получения контроля над европейским газовым рынком. Как гласят законы криминалистики, для раскрытия ищи того, кому это было выгодно. И здесь есть все – и мотив, и баснословные, даже неприличные барыши сша не скрывали что мечтают заместить российский газ со своим спг в европе а норвегия нарастила до рекордных значений европейский экспорт голубого топлива не стесняясь выставлять цены добавил слуцкий отметив, что осло сколько угодно может оправдываться что не является выгодоприобретателем от антироссийских санкций но цифры вещь ряммы глава комитета совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству андрей клишас заявил что уклонение Белого дома от подачи судебного иска в связи с обвинениями в адрес правительства США и лично Джо Байдена в их ответственности за взрывы на Северных потоках будет косвенным признанием вины. Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на Северном потоке. США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд, заявил сенатор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террориста. Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров – Германии, Франции и Нидерландов. Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан, отметил Володин. 17 февраля Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием. Инициированное Россией заседание СБ ООН должно состояться 21 февраля. Ожидается, что проект резолюции будет вынесен на голосование. О чем предупреждают эксперты? Роль США в организации террористического акта на российских северных потоках сенсационной новостью не является. Указания на это появились практически сразу после диверсии. Об этом заявил ТАСС, болгарский эксперт в области международных отношений Боян Чуков. Практически сразу после теракта экспертам было понятно, что за взрывом газопровода стоит серьезное государство, имеющее финансовые, технологические и военные ресурсы. Отдельные публикации по этой теме тоже появились, отметил Чуков. Вопрос был в том, сделали это США или Великобритания, в одиночку или при помощи партнеров. Террористический акт подобного уровня – это акт объявления войны, поэтому правда, произошедшем с конкретным указанием США, так долго и пробивалась наружу, подчеркнул эксперт. Он считает, что на европейском уровне серьезной реакции не будет, а тема скоро уйдет в архив. Аналогично, вероятно, поступят и европейские СМИ, которые об этой ситуации вряд ли будут много писать. И все же многие эксперты считают, что статья Херша серьезно подорвала доверие международного сообщества к США. Кроме того, диверсия на газопроводах может иметь серьезные последствия для экономики и безопасности Европы, а также способствовать нарастанию напряженности в регионе. Неоспорим тот факт, что Северные потоки – это большой международный инфраструктурный проект, который принадлежит не только России, но и европейским компаниям. Подрыв этого объекта лишил ЕС возможности использовать его. На данный момент на Западе стоит тишина по этому поводу. Но в будущем, конечно, этот инцидент может иметь определенные последствия, если будут появляться новые свидетельства, что уже и происходит. Со временем утаивать все эти подробности станет все сложнее рассказал Арти, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рагулев. При этом возможные последствия могут быть не только политическими, считают руководители Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Осуществив этот террористический акт, американцы сняли табу с такого рода акций. Не исключено, что найдутся какие-то лица или организации, которые будут объявлять себя негосударственными акторами и будут осуществлять диверсии на подвески водных трубопроводах подводных кабелях и так далее это все может быть очень серьезно представьте себе подрыв газопровода который связывает норвегию с континентальной европой и результатом будет энергетический коллапс пояснил эксперт После диверсии на северных потоках уже минуло полгода, казалось, что правда таки останется в темных глубинах Балтийского моря. Но статья Херша в один момент перевернула все с ног на голову, и на фоне тотального молчания Запада ее эффект лишь усилился. Безусловно, статья Херша – это результат не официального, а журналистского расследования. Доверять ей или нет – дело каждого, но уже сейчас очевидно, что обнародованная Хершем информация будет иметь последствия. Как минимум, она вернула внимание мировой общественности к диверсиям на газопроводах, несмотря на все попытки Запада отмолчаться. Но эффект может оказаться куда более серьезным, ведь как бы Европа сейчас не пыталась отводить глаза, такие инциденты серьезно подрывают доверие. А со временем даже маленькие трещины могут привести к большому расколу.